Всем привет, очередной анекдот. Море, пляж, пожилая пара. Дядя все время смотрит на молоденьких девушек. Аркаша, прикрой глаза, подбери слюни. Это десерт уже не для тебя. Раечка, если я на диете, дай мне хоть посмотреть меню. Лайк, подписка, пока.